Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и с вами я Трэш. Гость сегодняшней программы не претендует на место лучшей игры на твоем устройстве, но обладает неким шармом, позволяющим ей выделяться среди толпы своих братьев-гладиаторов. Речь идет об игре Rage of the Gladiator, разработанной небезызвестной компанией GameLine Studio. Сюжет незамысловат. Главный герой Гракиус идет по пути к пьедесталу победы. Так что же в ней такого, что она не дает пройти мимо при наличии более серьезных конкурентов в этом жанре? Для этого стоит обратить внимание на ее отличия. Первое, что ты видишь, это вид от первого, а не от третьего лица, что придает игре больше динамики и ощущения присутствия. Второе, на что обращаешь внимание, это графика. Она выглядит приятно, хорошо проделанные модели с обилием полигонов и деталей. Текстуры на персонажах почти отсутствуют, за счет чего она не грузит аппарат и выглядит слегка мультипликационно, что пошло и на пользу, учитывая общее настроение игры. А это уже третье, что бросается в глаза. Выпученные глаза и вывалившиеся языки от ударов не перестают забавлять, а подача сюжета держит тебя в этом настроении до конца игры. К примеру, бой состоит из трех поединков, в каждом из которых противник находит в себе новые силы для сражения, либо неоднократно взывает к богам, дабы они наделили их мощью. Так вот, некоторых из врагов боги покидают прямо на поле боя, либо жестко троллят их тебе на потеху. Геймплей прост и хорошо знаком. Проведи вверх-вниз по экрану для нанесения соответствующего удара и в правой-левой части экрана для уклонения. После удачного уворота или блока можно как обычно выполнить комбо, а в момент удара произвести контратаку. Еще есть кнопки блока, прыжка, пополнение жизни и маны. Но азарт в игру привносит скорее не геймплей, а разнообразие врагов, их особые повадки, раскрывающиеся способности и слабые места, за счет которых каждое сражение будет все сложнее и интереснее полученные очки в бою ты будешь прокачивать силу оружия, магии и брони, так что с управлением проблем не возникнет, да и не игравшие в данный жанр не смогут пройти мимо первого уровня обучения с избиением бедного монаха, которому это еще и в кайф. Good. Игра не нетребовательна к донату и позволит тебе сполна насладиться потраченным на нее временем. Итак, так взвесим данный продукт. Плюсы игры в ее простом управлении, в интересных противниках, азартной подаче, нетребовательности к донату и хорошей оптимизации. На мой взгляд, она не заслужила минусов, так как и не претендует на место дорогой масштабной игры и ни с кем ни за что не соревнуется. А все благодаря правильному выбору в плане реализации. В общем, если ты уже давно знаешь и полюбил данный жанр, Rage of the Gladiator без сомнения подарит тебе много удовольствия и хорошее времяпровождение. А если не знаком, это отличный старт для тебя, так что советую всем и без исключения. Вот и все, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, становись на путь Гладиатора, ставь лайк, подписывайся на канал.